Дорогие любители футбола, мы начинаем регулярный выпуск коротких обзоров лучших футбольных видео по таким рубрикам. Интервью, аналитика, инсайды, рейтинги и подборки, интересности, челленджи. И сегодня представляем вам лучшие футбольное интервью. Обязательно досмотрите это короткое видео до конца. Там будет важная и полезная информация. Друзья, каждый день мы готовим для вас тематические мини-обзоры и все видео формируем в удобные плейлисты. К примеру, если вас интересует интервью о футболе, вам больше не нужно рыться в сотнях каналов или пользоваться неидеальным поиском YouTube. Наша редакторская группа уже все для вас подготовила и вы просто можете открыть соответствующий плейлист, поэтому при нажатии колокольчика не забудьте выбрать пункт «Все уведомления». Будем благодарны вам за лайк и подписку. До новых встреч и любите футбол, пока он есть!